О, нифига себе, М24 стальной ковбой, офигеть, снайперка, снайперка вечная выпала. Перед началом прошу минуточку внимания, недавно я создал новый канал на Яндекс.Зене, и сейчас мне нужно набрать 100 подписчиков, для того, чтобы получить монетизацию видео. И я знаю, что у меня очень много людей смотрят без подписки. Поэтому я бы хотел попросить подписаться на мой новый канал Яндекс.Зен. И я вас буду радовать новыми своими видео. Всем приятного просмотра этого видеоролика. Итак, всем привет, дорогие друзья. С вами Данил Яценко. И добро пожаловать в игрушку под названием Free Fire. Вы, наверное, не ожидали, что я сниму какой-то ролик, не связанный с Вормиксом или Геометри Dash, Но вот сегодня я решил снять обзор на свой аккаунт в Free Fire. И расскажу, как я начал играть в эту игру. Также в конце видео я э, сделаю нарезку моментов из этой игры. Начал я играть в эту игру примерно 2 года назад. Подсадила меня девушка, как-то раз она мне предложила сыграть с ней. И вот с тех пор я играю в эту игру на протяжении уже двух лет. На постоянной основе. Э, беру мастера, э, как в режиме отрядов, так и в режиме рейтинга. Э, стараюсь брать э, мастера, не пропускать каждый Давайте перейдем в мой профиль, и я сделаю обзор на свой аккаунт. Как вы можете видеть, у меня тут 53 уровень. Имеется знак мастера. Как я ранее говорил, я беру каждый сезон, стараюсь брать, но, как видите, пропустил один раз, то есть у меня тут 24-25 пропустил, а дальше 5 раз подряд я брал мастера в королевской битве рейтинг. И битва отрядов я 4 раз подряд сделал мастера тоже, стараюсь не пропускать, а там как получается. Дальше медальки у меня различные имеются. Стиль боя, подойди поближе, ниндзя и так далее Не открыто еще куча всего но ну, ничего, откроем постепенно Надеюсь, <звы> если я буду играть Теперь мы переходим на склад И я хочу показать вам свою одежду и все остальное Начнем мы с одежды и в наборы переходим Тут у меня есть два набора Это кенгуру с крыльями и гоночный комбинезон Я всегда одеваю кенгуру с крыльями Потому что он очень нравится мне этот костюм Очень кайфовый Прикольный, короче, костюм. Я всегда им э, гоняю. Дальше у нас прически. Э, я их все показывать, конечно же, не буду. Я просто промотаю. Вот, и вы оцените. Дальше идут у нас всякие очки, маски и тому подобное. Э, теперь мы переходим к костюмам. У меня 103 костюма. Это довольно-таки неплохое количество костюмов. Все, конечно, показывать не буду, давайте покажу штук 5 вот некоторых Давайте вот этот покажу вам Вот этот Допустим, вот эту И вот эту Странно, что я не пользуюсь этими костюмами, но иногда бывает пользуюсь, да Давайте вот так я пока одену персонажа своего Ну и вот все остальные можете видеть Их у меня реально много Далее идут штаны. У меня их конечно, 43. Вот они все. Давайте вот эти посмотрим. Вот эти, допустим. И вот эти. Далее ботиночки. Тоже 48. Ну и по одежде у меня вроде бы как все. Больше нету ничего такого. Заходим в вкладку коллекции. Тут у нас рюкзаки имеются. Вот такое количество рюкзаков. 17. Лук. Далее идут лутбоксы. Лутбоксы это такая штука, которая выпадает с трупов. Парашютики мои. Это я не знаю, что такое. Но это, короче, экипирует, чтобы летать рядом с самолетом и во время спуска. Прикольная, короче, штука. Не знаю, как она работает. Не пользовался ей. Откуда взялся? Мне даже не знаю. Дальше скейтборды. Скейтборды это штука, по которой я спускаюсь вниз, когда или еще с парашюта. Вот, у меня их 15 штук, даже метла какая-то есть, только есть проблема в том, что не загружено оно у меня, до сих пор идет загрузка у меня, загрузка всего этого барахла, потому что я сейчас снимаю с компьютера, чтобы получился хороший обзор, я решил снять с компьютера, так как с телефона у меня все лагает, запись некачественная получается, и звук отстает от видео, и короче, как-то так. Дальше идут эмоции То есть это то, что может персонаж сделать мой Во время главного меню Ну и не только, во время игры тоже можно сделать Такую эмоцию, допустим вот. Ну все показывать, конечно, не буду Но некоторые покажу Дальше идут скины на транспорт Ну или не скины Короче, транспорт, как он выглядит Как он может выглядеть, допустим, вот Байк. Байк-циклон. Да, не загружено, конечно же, не загружено у меня. Жалко, Давайте загрузим. Да, интернет он долго будет грузить у меня. Дальше. Скоростной пролик тут у меня. джип. Джип по умолчанию. Ну и вот. Вот такое количество транспорта у меня имеется. Дальше сам профиль. Ну, профиль это то, что вот мы видим вот здесь вот в левом верхнем углу, как отображается вот мой профиль, аватарка и прочее, короче. Музыка, коллекция музыки, короче, которые скачиваются во время обновления, вот она тут накапливается у меня. Еще не все скачено, к сожалению. что поделать и прочее. Ну, прочее, конечно же, это всякие штуки при бомбаса, которые можно поменять на что-то. Вот, допустим, у меня тут есть жетоны оружейные всякие, временные алмазы всякие, камень валюты. А, это, короче, эти ш... лотбоксы, короче, которые выпадают во время всяких бонусов и так далее. Это вот э, персонаж, который можно открыть, допустим. Точнее, не сам персонаж, а вещи на персонажа. Вот, набор шелкунч можно получить на 24 часа, если открою его. Но пока, получать смысла нету, не хочу. Это вот еще может перца самому открыть даже. Либо же набор, я не понял, короче, это значит. Это, короче, опыт. Карточка опыта. И еще опыт. Ну давайте, раз уж я снимаю обзор на свой аккаунт, давайте я открою немного лутбокс вот этих вот. Сундук ежедневной миссии. Давайте откроем. Ну... И мне выпал скин, скин на питомца, ночной котенок выпал, офигеть. Прикольно, прикольно, одобряю. Пригодится, наверное, когда-то. Давайте еще парочку откроем чего-то там. Лутбокс с запасами. Это пока не буду открывать, давайте У меня на м 4 a 1 есть очень много вот этих э, ящиков. Давайте откроем три штуки, откроем. Давайте, раз, два, и выпадает на 3 дня М4А1 катаглизм. Окей. 3% прогресс. Давайте еще раз. Еще 3%. Ну это она есть, я так понимаю, да. Да, это она есть, как бы она только она будет выпадать. Еще 24 часа. 1% прогресса. Да уж. И можно... Тут есть шанс. Вот видите, шанс есть. Можно получить навсегда, на 7 дней, на 3 дня, на 24 часа. Давайте калаш откроем еще. Оружейный лутбокс, покровитель улиц. Открываем. Странно, что не выпал дробовик. Но тут, видите, вот можно получить дробовик, можно получить калаш. Видите? То есть тут удачи, реально решает. Можно навсегда выбить. А теперь переходим к самому главному. Это оружие. Давайте я покажу все свое оружие, которое накопилось у меня за все время игры. Переходим в арсенал. Я не буду показывать э, скины, э, которые временные. Вот эти вот, которые я выбивал сейчас с M4A1, вот он, катаклизм, вот этот вот, по-моему. Что-то там еще я выбивал. Вот. Не буду показывать, потому что они временные, они исчезнут. То есть они дают скорострельность плюс 2, урон плюс 1. То есть они исчезнут через 6 дней. Вот. А я буду показывать, которые вечные у меня. Вот давайте начнем с М4А1 по порядку мути И стандартный это вот этот, понятное дело. У меня есть два вечных скина на него. Это золотой М4А1 и М4А1, инфернальный дракон. То есть это оружие из эволюции. То есть переходим мы вот сюда. Эволюция. Вот он. У меня первый уровень, к сожалению, да. К сожалению, первый уровень, но это хоть что-то, хотя бы одно оружие с эволюцией у меня уже имеется. Вот оно дает урон плюс один, скорострельность плюс один. Да, к сожалению, слабенько, но его можно прокачивать. И вот так оно выглядит на самом деле. Вот скин его. Вот он дракончик мой. Но его очень тяжело прокачать. Нужно реально донатить сюда. Очень много донатить, короче. Сколько? Не знаю. Я не интересовался этим. Я просто вот. Захотел вот один раз получить вот эту вот э, эволюцию, и я получил ее. Дальше вот насчет прокачки, и вот у меня тут потихоньку копится что-то там. Где это получить, тоже я не знаю, как это получить, без понятия. Ну и тут много таких оружий. Пока что вот только вот одно имеется вот. Дальше идет АК-47. На него у меня два скина вечных имеется. Это золотой АК-47 и АК-47 охотница черепами. М14! На него у меня идет два скина М14, эксклюзив сезона 24 Лиза, и золотой М14. Скар. Тоже два скина на него имеют. Скар эксклюзив сезона 22, Максим. И Скар призрачный убийц. На грозу скинов нет у меня. На ФАМАС имеется аж три скина, к сожалению, не загружены половины из них еще. ФАМАС Веролов и ФАМАС эксклюзив сезона 26 Лаура. ФАМАС Вампир также имеется. На XM8 один скин всего лишь золотой XM8, а n 94 на него два скина, золотой АН-94 и АН-94 эксклюзив сезона 21 Хайата Сполох. Плазма, на него один скин, Плазма Вечная Зима, которая ничего не дает мне, просто внешний вид оружия меняется и все. Аук, эксклюзив сезона 25 Мигель и Аук Силкунти. Парафал, на него два скина вечных, Парафал Призрачный и Дозорный и Парафал Пасхальный Охотник. Зимородок, Зимородок Костер Гнева, G-37. На него нет скинов. СКС. На нее есть э, два вечных скина. СКС эксклюзив сезона 23, Эндрю Нейстовый. И золотой СКС. На СВД скинов нету. На Ястреб один скин вечный. Это Ястрип серый партизан. На АС-80 золотой АС-80 имеется. Пулеметы. На пулеметов у меня нет скинов. На пистолета пулемет уже есть скины. На ЮМП два скина вечных. Это UMP наемные стрелки и золотой МП. На МП-5 два скина, это МП-5 ужасный Хипстер и МП-5 Душа Звезды. На Винторез имеется один скин, который мне очень нравится, это ВСС Подпольная Сцена. Очень классный скин, который дает плюс 2 урона. На МП-40 обожаю это оружие, на него имеется аж э, 3 скина. mp МП-40 эксклюзив сезона 31А124, МП-40 Удар Молнии и МП-40 Та Самая Роза. Этот скин, он очень классный, особенно его эффект появления очень классный, прям, мне очень нравится, и он очень мощный. Урон плюс 2, скорость плюс 1, я им пользуюсь. Офигенный скин. Он как эволюция, а может быть даже и лучше. На P90 один скин, P90 эксклюзив сезона 28 Антонио. На SG-15 скинов нет, на Томпсон тоже нет, на Вектор тоже нету, на МАК-10 есть один скин, золотой МАК-10. Давайте наденем не одет был у меня. На Бизон скинов нет. На Дробовики много скинов, много. М10-14, один скин. Золотой М10-14. На Спас-12 у меня аж 4 скина вечных. Это Спас, цифровое вторжение. Спас-12, летучая мышь. Спас-12, эксклюзив сезона 27, Каролина. Спас-12, выбор Санта. На М18-87 скинов нету. Максим, На него 2 скина вечных. Это... Максим Вечная Зима. И Максим эксклюзивная сезона 30. Кассандра. А, нет. Ксандра, вот Кассандра. Ну и на остальные э, оружия скинов нет. Тут у меня скин временный, вот он. Снайперки. АВМ. На нее один скин. АВМ в стиле DSV. Карл 98K. На нее один скин. Карл 98K Академия бунтарей. На М82Б нет скинов. На М24 нет скинов. Лечища снайперка тоже скинов нету. На пистолеты тоже скинов почти нету, кроме М500. М500 у меня М500 золотой и М500 эксклюзив сезона 29 джозов. Э, а, еще лечащий пистолет есть у меня. Засусливый лечащий пистолет. Короче, они только меняют лишний вид, и все. Ближний бой, тут у меня всякие сковородки, паранги, битые, катаны и всякое прочее. Вот, давайте покажу вам четкая сковородка. Доковоротка День Байон 21, Паранг, Палач, Паранг Жгучая Зима, темный Клинок, Лезвие Не Урожая, Бита, Бита в розыске, Зимний Замес, Бандитская Бита, Узорная Скалка, И вот такая Бита прикольная, типа как бы буханка хлеба даже же не буханка, как называется, длинный хлеб. <laughs> на катану скинов нету, на косу нету, на нос тоже нету, на кулаки нет скинов. Персонажи. Вот они все персонажи, которые я открыл за время игры. И остальные не открыл, к сожалению. Ну я не стремился их открывать, всех я вообще не стремился э, тут всего достигать в этой игре. Конечно, беру лучше сюда. Беру лучшее, это Кронос, вот мой персонаж, мой любимый, я им всегда играю, потому что у него есть способность создавать щит, через который урон не проходит, из-за этого этот персонаж мне очень нравится, и всеми остальными я играть не умею, да и не хочу, мне этот персонаж нравится, иногда беру вот Мока бывает, и Скайлера, но редко, очень редко, вот изначально я играл Мигелем, потом, когда появился Кронос, я взял Кроноса, и им до сих пор играю, а остальных я вообще не трогаю, я не знаю, как им играть. Вот Лок еще был Лок, точнее не Лок, а, -а Лок тоже играл им, короче. Ну вот выбрал Кронуса я, максимально прокачал его. Питомцы, дорогие друзья, питомцы тоже дают способности различные в этой игре. У меня есть тут несколько питомцев, вот тут даже котика. Посмотрим сегодняшний скин такой вот ночной котенок, так он выглядит. Но я беру сокола в основном. На сокола у меня тут два скина имеется, вот такой сокол стандартный и вот летний сокол. Вот я беру его всегда, потому что он ускоряет приземление персонажа, когда приземляешься, ты можешь приземлиться быстрее, чем противники. Вот поэтому я беру сокола. Ну также вот есть э, гуль как он правильно называется. Есть вот такой вот рейтинг, еще у меня открыт. Аксель еще есть какой-то. Роки. Ну и в принципе все. На этом подходит обзор моего аккаунта к концу. Вы можете написать мне в комментариях, как вы оцениваете мой аккаунт. Вы можете высказать свое мнение. Вы можете написать свою оценку от 1 до 10 за два года. Вот, что смог, то достиг. Но я особо не стремился достигать чего-то в этой игре. Просто я играл, и вот что получилось, то получилось, как бы. Э -э, видос не подходит к концу. Сейчас мы поиграем в джекпот. Мы поиграем в оружейный, алмазный и золотой джекпот. Чтобы был контент какой-то, да? Вот у меня здесь имеется 81 купон золотого джекпота. За них я могу получать различные награды. Вещи, скины... И прочее. Давайте вот одну попытку бесплатно можно сыграть. И выпадает мне. Штанички бесполезные, да? Меня приглашает в бой кто-то. Но я откажусь. Давайте сразу, чем очиститься. Здесь попыток берем. Ну, уже неплохо, неплохо, да? Помаз. Дробовик какой-то. Штаны. Вызвать посылку. В принципе, неплохо. Давайте еще парочку сыграем, разочков. Ну опять. Вот рюкзак выпал неплохой, смотрите. Который уже имеется, конечно же, у меня, да. Пистолет. Ну и тут особо нечего мне делать. У меня все это есть. Вот видите, процент какой-то пошел. Ну, смысла мало. Можно получить награду вот тут, вот справа. Далее идет алмазный джекпот. Давайте... Пять попыток я сделаю. Вечная футболка. Фрагменты для открытия персонажа какого-то памяти Леона, да. Ботинки. Еще фрагменты. Ой! Это плохо. Я открыл 10, по-моему, этих. Короче, 10 алмазных жетонов. Это очень плохо, да? А нет, все хорошо. <с seu> Я испугался аж. Оружейный джекпот. О, у меня есть 19 купонов. Давайте 10 штук. О, нифига себе. М24 стальной ковбой. Офигеть. Снайперка. Снайперка вечная выпала. Офигеть. И еще что-то выпало. Еще. Короче, шмель выпал. Автомат вечный какой-то. Автомат плюс снайперка да это ж круто на самом деле. И вот еще эти временные, ну временные в принципе не решают. Главное, вечные скины, они реально, они реально помогают. Потому что временные, ты поиграешь, и они пропадут а вечные они навсегда даются. То есть я буду иметь преимущество. В принципе, все. Вот такие мы подкрывали крутые штучки. Также тут имеется запас у меня. Вот такое количество запасов у меня имеется. Очень много, да, запасов у меня. Навыки различные, питомцы и прочее. Ну, это, это уже показывать не буду. Смы... Основное я вам показал, поэтому сейчас мы переходим к игровым моментам, которые я снимал довольно-таки давно. Но снимать я уже не хочу. Другие потому что это очень долго. И вот я выложу то, что я наснимал ранее. И всем приятного просмотра. Комментировать я их не буду. Просто смотрите. Смотрите. И еще раз смотрите. Всем удачи. Всем пока. Увидимся в следующем ролике. Terry he